Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре очередной популярный автокомпрессор. Сегодня это компрессор Кота 12В709. Компрессор качает 60 литров в минуту. Вес компрессора 3,5 килограмма. И давайте начнем с материалов корпуса, из которого изготовлен компрессор. Посредине у нас металл. Распорки металлические. Накладки по бокам идут из пластика. Накладки на цилиндрах также идут из пластика. Рукоятка металлическая э, с такой вот мягкой накладкой, кстати, очень удобно. И сверху есть место для хранения переходников, которые идут в комплекте. Три переходника для накачки мечей и лодок. Вот они хранятся, можно хранить в этом отсеке. Далее, вес компрессора 3,5 кг. И э, ножки внизу будут резиновые. Так, длина шнура 3 метра. В шнуре вмонтирован предохранитель. В комплекте идет только один. То есть нужно будет докупать, если вдруг перегорит. И питание от клем-аккумулятора. такие вот крокодилы. Ну, крокодилы здесь самые простые. Далее шланг спиральный, длина 5 метров. Имеет манометр, но манометр без быстрого спуска. То есть, сзади вот кнопки здесь нет. Подключение путем закручивания колеса. Подключение компрессора. Имеет быстросъемное соединение. Сверху прорезиненное. Что еще в характеристиках указывает производитель? Наказчик колеса R14 до 2 атмосфер полторы минуты данный компрессор. Гарантия на компрессор Кота составляет 1 год. Вот упаковочная коробка от компрессора. И производитель Кота. Кота это Япония, но компрессор выпускается в филиал компании Кота японской в Китае. Ну, для, для кого не секрет, что сейчас все выпускается в Китае. Сумка для хранения компрессора. Вот она. Она идет. Из двух отсеков состоит, внизу для хранения шланга отсек и вверху для хранения самого компрессора. Ну, материал тут не плотный, то есть обычный, обычная тканевая сумка. Запирание на два крокодила. И кнопка включения-выключения находится сбоку. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте лайки. До свидания.